Очень часто у психологов просят советы. «Скажите, как мне поступить в данной ситуации?» «Дайте мне, пожалуйста, совет». «Скажите, как надо?» «Давайте я дам один совет, возможно, навсегда». Дело в том, что, первое, психологи не дают советов. «Как делать?» решает сам человек как правильно, точно так же решает сам человек. Даже если вам дают советы, то это ваше право брать что-либо или не брать. Это во-первых. Во-вторых, очень часто, когда человек говорит, что он не может принять решение, он не может выбрать и тому подобного рода вещи, Обычно это идет разговор о том, что он, у него есть решение, но его это решение не устраивает. Либо простое перекладывание ответственности. То есть это же ты сказал. И чем выше авторитет данного советчика, тем нам кажется, что это правильнее. На самом деле только сам человек решает. Правильно, неправильно, делать или не делать, быть или не быть, брать или не брать. Но иногда он говорит, вот вы сказали, и я понял, что надо делать. вот, угу, угу. Ключевое я понял. И, возможно, этого видео бы и не было. Вы же и сами знаете, как жить правильно. Но однажды у меня раздался звонок. И когда я послушала женщину, я действительно дала совет, но совет был следующий, к психиатру. Ей он очень не понравился, и поэтому она говорила, ну скажите хоть слово, ну скажите как, ну скажите что. И я говорила только одну фразу, к психиатру. Психолог это не человек, который дает советы. Советы дает все, все, кто угодно. Друзья, коллеги, литература, какие-то видео, даже вот эти. Психолог ⁇ это человек, который помогает другому человеку жить полной и счастливой жизнью. Хотите жить полной и счастливой жизнью, приходите к психологу. Если у вас это не получается, а хотите советов, идите к друзьям. Нет друзей? возможно, действительно стоит сходить к психологу, а возможно, стоит завести друзей. Возможно, можно поговорить с деревом, со стенкой, еще чего-то, чтобы высказаться. Иногда люди просто хотят поговорить. Да, кстати, психолог тоже это не тот человек, с которым можно просто поговорить. Для этого снова есть друзья. Так вот, Хотите советов? Попробуйте их найти где-нибудь. Все равно каждый из нас знает, что эти советы ничего не стоят до тех пор, пока они не прошли через вас. И только тогда, когда вы информацию взяли, пропустили через себя и выдали обратно готовый продукт, вот тогда... Это уже ваша работа, и это вы уже это сделали. Советы их психологи не дают. И за советом к психологу ходить не обязательно. А вот работать к психологу для того, чтобы выправить жизнь, решить проблемы в жизни. Видите? Да? Ву, когда идут за результатом, а не за поговорить. Для этого есть друзья. Заведите друзей. Возможно, это и будет главным советом данного видео.